Окей, hey, тут копался, вот вариант тоже неплохой, э -э, Opel Astra. Что-то везет нам на эту в эту неделю от Opel, Opel попадается. Короче, Opel Astra. Ну, что самое интересное, цена 750 с этого на чем? Э -э, 2003 год, это последний лифт 97 тысяч пробег. Ну, пишет, короче, Opel Astra hatchback, маленький километражом туда-сюда. Короче, прокладка там вода где-то что-то попадает. Э, моторе э, и опции как бы описывает Т -т -т, синий металлик и сзади короче крыло э, мятина небольшая сейчас посмотрим вот, ну это ерунда вот здесь э, вот она это мятина ну, думаю тоже для нас ерунда э, по салону смотри как новая короче вариант интересный я сейчас буду делать э, аспрак Договорятся о встрече, надо поехать посмотреть. Битва началась. Итак, прошло не больше пяти минут, но у меня уже волнение, так как сегодня у нас особый пациент на операционном столе и диагноз должен вынести наш хирург машинный хирург Загер. что там? а кто ты? я патологонатом все что там, скрыть я еще не сделал? поздороваться можно, нет мне? конечно, нужно было привет, друзья небольшой, скажем так, проектик у нас назрел мы приобрели такого вот родного брата-близнеца нет, почти брата-близнеца а, кстати, это сестренка или братишка? Ты же как-то определяешь пол машины. Ну как, это же одна и та же модель. Да? Что это? Марка, Раз, от... Марка одна и та же, да. Такой <свят> же двойняшка, вот. Да. Машина с проблемой мотора. В общем, это вступление к ролику для секретного перекупа. Все, что ремонт, все, что наши действия дальнейшие будет в секретном гараже. Кому интересно, переходите по ссылке. То есть на скетах перекупа. Мы э, такие вещи не показываем. Еще хочу напомнить, что все ролики проекта э, выходят э, в нашей группе ВКонтакте, перед тем, как попасть на канал и секреты перекупа, и секретный гараж. Так что, если вы хотите видеть раньше других, подписывайтесь в группу. И э, там все эти ролики э, выложены за день, а иногда и за два, и, и ранее, чем они попадают на каналы. Э, плюс ко всему, э, вот сейчас будем снимать сразу после этого видео ролик ТОП-5. На самом деле, интересная рубрика. Это скажем так, вирусные видео, которые хорошо заходят, и постараемся с нашей стороны сделать их максимально информативными и нужными. Будем говорить о очень полезных вещах. В свете этого хочу сразу сказать, что все те гаджеты, которые будут освещены в этой рубрике ТОП-5, мы разыграем в нашей группе ВКонтакте, и вы можете выиграть хорошие призы, полезные, просто сделав репост анонса о конкурсе. Это маленькое отступление. И еще, ребят, на самом старте проекта у нас появилась такая рубрика "Дорогу молодым", которую мы незаслуженно забыли. У нашего проекта есть протеже, молодой перспективный канал. Это наши земляки дагестанцы, ребята, которые реально делают очень интересное дело, освещают детали, запчасти, расходники на отечественные автомобили, то есть на, на автомобили российского производства. ТАЗов. Нет, это я вот, честно говоря неправильно считаю такое отношение к э, Жигулям, потому что, кто бы что ни говорил, это народные машины, которые возят огромное количество людей, их надо уважать. Так вот, ребята очень детально, очень грамотно, углубленно и э, четко рассказывают о деталях, расходниках, запчастях для отечественных автомобилей. Мы будем все сравнивать и проверять. Будем вам показывать разницу между деталями, показывать новые товары Наш канал Дискатый Жизнь, с говорится, и все, что мы тут делаем, короче, это чисто, чисто сравниваем. Мы не говорим, что что-то плохое, что что-то хорошее, эта фирма плохая, эта фирма хорошая. Мы просто сравниваем, что есть. Будем чисто по объективно смотреть по качеству, по изготовлению и так далее. Ну и будем показывать это вам. А уже сами будете решать, опять-таки, насколько да. разница в цене, да. уже это смотрите в магазинах. А так... Тимис показывал вам именно качество самого изготовления изделия. Ссылка в описании. Очень интересный канал. Я вас уверяю, все те, кто ездит на ВАЗах, это канал для вас. И вам он непременно будет полезен. Это все предисловие. Сейчас мы покажем, как все это было. И а, потом перейдем к ремонту. Сегодня рассмотрим на самом деле интереснейшую тему, которая актуальна для каждого гаражника. Это идеальный пример. Серьезная проблема, на самом деле серьезная. И как правильно... Построй весь процесс ремонта мы расскажем к этом гараже. Переходите по ссылке в описании. rien du tout. Si si... J'ai si ah demandé, j'ai téléphoné au garage aussi. pas Oui, oh, ça se voit qu'il est frais. Et le page arrière vous avez pas? Non, ça c'est pas. J'avais pas. Non, Combien ça coûte Il ne faut pas changer. Il police ça. Et si c'est de l'eau, il faut mettre du phare et ça part. Ce n'est pas de l'eau. C'est un peu mat. Oui, c'est un peu mat. Mais il police ça. C'est intérieur, c'est pas extérieur. Il y a des trous là. Ah bon C'est pas incroyable ça. Oui, mais je. Je veux vous donner le numéro de téléphone de mon это азот, да? И Как новая, смотри в салон Это бензин на моем автомобиле Да, это 150-200 Не забывай мою ключ Да, нет, нет, но... Если мы собираемся, мы возьмем его Non, non, mais c'est parce que j'ai des autres clients qui téléphonent. J'ai un de un mois de mes voisins ici peu plus loin pour son fils. Ouais. Ben, il passe, il le voit. Hein. Eux, il connaît mmh. les chemins ici. Mmh. Tu vois Je vais vous montrer, j'ai rien à cacher Eric. Oh, Voilà. Oh, oh, oh. Rien à cacher moi. Mais non, dites-moi une chose. Oui. Quand on.. On rajoute de l'eau. <coughs> Dans combien de temps c'est pas Je ne sais pas. Илон, я не знаю, где он, это же наш склад, когда мотор. Нет, нет. не имеет километра, Ты Changer, mais euh, je vous le, dis, si c'est le joint, joint si le... c'est rien du tout, non, mais si c'est le, le bloc cylindre, c'est le bloc cylindre, le garage il a dit, ça se peut qu'il a ça, à cause qu'il n'a pas assez roulé, ou bien qu'il a fait trop de petits kilomètres, tu comprends, le moteur n'a pas eu le temps, ouais. et, il est de l'année, et c'est pour ça, eux, ils ont de l'eau de temps en temps, le... quand ils vont au contrôle technique, de l'eau qui sort de l'échappement, et tu sais qu'est-ce qu'il faut il faut un petit trou, L'eau cool. C'est existe, oui. Oui, oui. Quand il y a ça, mais vous voyez, il y a partout. Hein, ah attention. oui, oui, oui, mais il n'y a, a pas ici. Hein. Il n'y a pas ici dedans, hein, parce qu'il y en a aussi qui, qui le redonnent par ici. C'est pour ça que je ne fais pas trop. Autrement, il y a plus de boulot hein, avec pour nettoyer tout le circuit de l'eau. Ah vous connaissez comment ça marche Vous êtes un peu mécanicien, non Non, je suis carrossier. Car carrossier Non, non, j'ai rien. Je connais un peu de mécanique. Ouais. Mais connaître théorique que travailler dessus, c'est autre chose. Hein. La question Est principale. Donc... J'ai demandé au garage quand j'ai été avec mon voiture, j'ai chercher... commandé des produits pour nettoyer mon cabrio. J'ai dit, mais j'ai une voiture là. Et il dit, ça se peut être ça. Parce qu'il n'a pas de kilomètres. Hein, il n'a pas encore 100 000 km pour son âge. Alors, si tu étais dans le temps, vous pensez que j'ai tourné au compteur. Hein. Non, non, je pense hein? Pas ça, non. Mais non, tu sais pas. Ouais, j'ai le, faut... le carpas et tout. Ça se voit que est fraîche. Elle est fraîche. C est c est pas une voiture qui a. Vous êtes propriétaire ou vous remandez les voitures Non, c'est moi. J'ai acheté moi pour mon fils. Ouais. Ça c'est une voiture de mon copain de mon fils. Il vient je sais, de c'est pas moi. Ça. Uh -huh. Mais et, et, moi, je suis un homme divorcé uh -huh. et il habite avec sa mère et le copain de sa mère a acheté une autre voiture. Mm -hmm. c'est bon. Uh -huh. Mais maintenant, je vais sur mon pension et j'ai des garages qui demandent. Elle pas des garages des. Comment on dit ça je ne sais pas ce que je vais faire pour chercher des voitures pour eux. Mm -hmm. Pour le moment je ne parle pas, je travaille encore. Et euh, vous ne voyez pas combien, combien de tonnes euh, Non, je ne sais pas dire, je ne dois pas dire. Ça ou ça, je ne sais pas. Non. Je vous jure Donc vous Celui-là qui achète vous ça... Vous avez pris les voitures comme ça, dans l'état comme ça Oui, il l'a ramené avec le camion. Et... А я его ми в мажь, чтобы подлезть сюда и поднять сюда тяж. Это нормально? <просу> да, да. Спасибо. Что он тебе объяснил? Типа машина давно стояла по этому майонез? Да. Может <просу> такое быть? Так не уверенно говорит, не хочет, короче, врать, так есть откровенно, ну говорит так. Я говорю. Как версия, да? Это может быть. Да. Если здесь на самом деле правда, если чуть-чуть есть этого майонеза, вот здесь вот на крышке. Да, а там уже все, там и все в этом. Это вы майонез, Это когда есть 3 км день, но est à l'intérieur non c'est mort c'est le ah oui, soit c'est le joint soit c'est la coulasse soit c'est le bloc c'est конечно. il ya un sur trois le si... plus facile c'est le joint bien sûr deuxième chose c'est Я le... la coulasse s'il si a en béton si... aussi mais si, si il le... a eu chaud d'accord mais il a tu vois il n'a pas eu chaud c'est moi je oui. vais vous dire il faut pas discuter moi j'ai tout dit qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il n'y a pas je sais pas dire, dire autrement si je savais le faire je faisais ah, ouais. je faisais Une ah, okay. si belle voiture. Parce, parce on est, on est en Et donc, on peut négocier un non. peu ou Vous êtes dur sur le prix. Non, ah si... non, je suis. C'est le prix que tu peux prendre avec comme ça. Est-ce qu'on peut négocier parce que c'est en fait un cher, cher? Ben, oui. bien, pour nous. C'est cher. Pourquoi tu viens alors? Pour voir. Pour voir. Voilà. Non, non. Les... J'ai acheté un vélo électrique. Чистая пассауна Это вообще новое кольцо Ни разу походу и не использовали А тем временем идут серьезные дискуссии Насчет ценов Надо подпишись Двое между ними Вы не можете дать 1.000 евро И 1.000 евро Покажи. Алло, я как как сантим по сантим. Буду, будешь подводить белонжетов. Хорошо. Там сзади вообще новое этот, запасное кольцо. А? Итаяй, это новая машина. А? Le moteur, c'est le moteur, c'est parce le moteur, c'est le cœur de la voiture, vous voyez? Oui, mais c'est une bombe, il a pas de kilomètres. C'est pas, pas une voiture de, rouille, hein? Oui. Oui, oui, mais tu sais quand tu vas voir les voitures comme ça, ou bien, sont des menteurs qui veulent voler. Au niveau de suspension, au niveau de amortisseur, tout, tout, tout est bon. hein. les pneus se proviennent, c'est comme parce Et même radio CD. Иси, а то сервило волон, Гар, ты во? Следовательно, это базик. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Сложно. Кожаную взять, приобрести лучше, чем оригинально. Моя хорошая состояние. Финальный момент. Контрольный пациента. Я, я, я, я, это гаражисты просто зоны. Это это белок. Это белок, это белок. я бы сказал, что это я бы сказал, что это белок. я бы сказал, что это белок. Да, я бы сказал, что я бы сказал, что это Et la dernière contre, euh, euh, chose à a fait, a mm -hmm. La vidange. La vidange. Mais elle est morte, elle... Ah ben oui. Hein, mais... <rire> tu peux la voir pour rien, hein. <rire> <Non. laughs> Je comprends pas le français. Но, он листит, маз под углями. Шиши, он прикольный будет. Так, слушай, на сгущенка как Загир любит делать. Ну это правильно с одной стороны. Проверка наш поклевку. Не сдавайся Загир до конца. На болевой уже можно. Пора. ลrien, он tractor. ну я так понимаю иаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа это debris о том Better подешenee аонтменще аонтменне Attention но нан�도anna <laughs> C'est un bon prix, c'est un bon prix. Va chercher, va, va, va partout. Bah oui, mais il faut débarrasser. Ah ben oui, hum. tu vois, c'est comme, comme un garage d'hôtel ici. <rire> Ça c'est ma place. Ça c'est le mien, l'autre c'est aussi le mien, j'ai acheté pour le soleil. Здесь тоже вот задний бампер, на что-то он наехал непонятно, согнул его. А так машина как новая, в очень хорошем состоянии за 12-13 лет. Это просто отлично сохранилась машина. Ты видел это? Да, видел, Да, это стоит либо четвертого уже поколение. Открутить свечи, посмотреть на мытость э, цилиндров, так скажем. Какая-то диагностика, есть либо только визуально. Визуально ты там ничего не определишь. Это будет код в мешке. Неисправность действительно нехорошая. Ну это понятно, Макс. Нет возможности, нет с собой инструментов, ничего нет. Сейчас и хозяин не захочет свечи откручивать. Просто вот. Пустой расширительный бачок и на распредвалах майонез, на крышке майонез, все, все внутри в майонезе. Машина заводится с полпенька, четко работает ровно, по-моему, не перегретая, скорее всего, а то -а так, как, как скажешь, пока бошку не скинешь. Ну вот и все, ты сам, в принципе, все сказал. Должно показать все вскрытие. Он, видимо, вообще лопух раз не готовился к этому осмотру, мог бы и долить. Это антифриз это. Да нет, мужик просто нормальный, ничего, я говорит, ничего не скрываю, вот как, как есть, так есть, он так сказал с самого начала Вот смотрите, машина, вот, вот моя цена, хотите берите, хотите нет Машина как новая, вот реально внутри, салон еще заводом пахнет И вот такая печаль Ну, а, Макс, в процентном соотношений, какова вероятность того, что это башка, да, блок или пока искать нельзя, вообще никак Ну, ты же должен знать, это Экотек, да, 1.4, по-моему, или 1.2 Санта или как! Мотор 1,2 1,2 Но в любом случае Тебе найдется копаться с двигателем Пятьдесят киловатт Это очень как бы накладно Неисправный двигатель Не знаю тут Нам тоже дай послушать Я считаю все таки кузов важнее Двигатель Двигатель легче сделать чем починить кузов Не На кузове один хлопун. На заднем крыле я вот Достану без покраски легко Вот проблема единственная Это мотор Ну там видишь По максимуму это мотор придется менять а, ну, Комок вот это делать потом вообще не будет стоить Блин ну конечно печально что Нет, нет процентов я, я, я знаю что например в Гольфах То есть у Вольфсвагеновских Там трещина более вероятна чем прокладка А здесь вот мама знает. Хорошо я тебе. Естественно, изготовления и освидетельствования этих гарантийных клеймов по Opel такого не было Вообще никогда Может что-то изменилось? Потому что это был 2009, 2013 год Четыре года уже прошло, как-никак Машина 24-го года Это последний рестайлинг Ноябрь 3-го года 1.2 бензин, Экотек, как ты говоришь Okay. Пол цены рыночки вот мой вертик либо не брать запах запах новый еще да да, -да. вообще не двигается по цене абсолютно так твердо да стоит вообще жестко даже полтинник может полтинник отдать а, а, этот упадет ну, больше нет Обидно, потому что за пятихатку ее надо смело брать Прямо без разговоров Да, конечно Да, Макс, плита, мотор Задний бампер, это феном можно, да? Да, можно, может, не проблема Что у нас там на задне? Плита, плита Шер, фор, шер Я, я, я мою копанку, которая работала в аванче, опел Да, и кески ты? И кески мы не можем ничего не тебе подсказать.